Часто учат тому, что у выступления должна быть следующая структура. Начало, основная часть и завершение. Ну, кто бы спорил. Просто это обо всем и ни о чем, потому что у всего в этой жизни есть начало, продолжение и конец. Даже у плохих выступлений. Там тоже есть свое начало, есть свое продолжение и есть свое окончание, но просто неудачные. Давайте посмотрим на это с другой стороны и попробуем найти действительно, как выстраивать структуру выступления, чтобы это работало. Мы знаем с вами, что выступление – это влияние на аудиторию. Поэтому структуру надо рассматривать как элемент влияния. Что, для чего и почему мы делаем, чтобы воздействовать на аудиторию. А для этого надо сделать пять Простых шагов. Шаг первый. Нам нужно подготовить и расположить к общению аудиторию. Шаг номер два. Нам нужно заинтересовать публику, захватить ее внимание, то есть вовлечь в общение. Шаг номер три. Поддерживая интерес, нагнетая соучастие и сопереживания, то есть делая аудиторию своим союзником, мы ведем ее к главному. Четвертый шаг. Мы сообщаем основную мысль, предложение, призыв или нужный нам образ, то есть то, ради чего мы и выступаем. Пятое. Мы должны все уложить по полочкам, чтобы аудитория сделала правильные выводы и у нее осталось приятное послевкусие. Вот пять шагов. Пять простых шагов. И можно сказать, что это универсальная структура для любого выступления, от мини-сообщения до огромного доклада. Это скелет, на который можно наращивать любое мясосодержание. К сожалению, нарушение любого из этих элементов, например, мы забыли его или переставили местами, приводит к непредсказуемым последствиям, к рискам, и я бы сказал так, скорее всего, коммуникация с аудиторией будет нарушена. Это слишком дорогая цена, поэтому я рекомендую придерживаться именно данной схемы. Таким образом, вы сможете за короткое время, в любых условиях, на любую нужную вам тему, быстро создавать эффективные и влиятельные выступления, создавая пять элементов структуры и уже наращивая на них нужное вам содержание. Практикуйтесь. Мы можем это делать на нашем тренинге, и вы можете делать это в своей жизни.